Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор коруда на 94 предмета КР-4094, это код товара. Коруда это тайваньский бренд, профессиональный инструмент. Производитель также указывает пожизненную гарантию на инструмент. Упаковка самого набора идет, сделана Тайвань, комплектация, ну, с обратной стороны, где производится набор, то есть остров Тайвань. У нас сегодня на 94 предмета, отличие от 4108, который 108 предметов, здесь нет 12-гранных головок, то есть 12, вернее, головок Торкс. В данном наборе только шестигранный профиль без головок Торкс. идет прокладка между крышек ложится поролон. трещотки в наборе на 36 зубьев две трещотки по два рабочих квадрата 1 четвертая маленькая трещотка и одна вторая дюйма большая трещотка 36 зубьев под одну вторую у нас 250 миллиметров трещотка длина маленькая 145 рукоятки полностью пластик на металле логотип коруда и номер по каталогу. То есть имеет еще Реверс, быстрый сброс. Все то же самое на маленькой трещотке. Трещотки идут прямые. Две свечные головки. 16 и 21 мм. Внутри есть резиновые ставки, Чтобы свеча не упадала. Два кардана. Маленькую и большую трещотку. Карданы скреплены металлическими вставками. Набор шестигранников Три штуки. Удлинители. По большую трещотку два удлинителя 250 мм длины и поменьше 125. 125 также служит в наборе как Т-образный вороток. Одеваете переходник. Адаптер Получается т образный вороток. Адаптер может служить для перехода с трех восьмых дюйма на одну вторую. Т-образный вороток под маленькую тиснотку, вернее, под маленький квадрат, 1,4 четвертая дюйма с головка головкой. Три удлинителя под 1,4 дюйма. Гибкий удлинитель 150 мм для трудонаступных мест 100 мм и маленький 55 мм. Тверточная рукоятка 150 мм, рукоятка, ручка без пластика. Есть присоединительный квадрат сверху. Много вариантов. Применяется данная отверточная украинка или головки под 1 четвертую. То есть для труднодоступных мест можете что-то выкрутить. Или сюда подсоединяем биты и получаем таким образом отвертку. В наборе шестигранный профиль головок, короткие головки и длинные. Начнем из коротких. Под 1,2 дюйма у нас 18 головок. Самая маленькая идет 10 мм. Шестигранная, самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм, 224 грамма. Материал затворения хром вынадевая сталь. Сверху защитное матовое покрытие есть. На инструменте. Маленькие головки, то есть под маленький квадрат, 1,4 дюйма, 13 штук, 4 мм. Самая маленькая и самая большая здесь на 14. Головки длинные, 12 головок. Самая маленькая 6 мм. И самая большая на 19. Набор бит под 1,4 дюйма, 17 бит. Уже с переходником идут. Профили крестообразные, шестигранные, шлицевые и биты торс. Нижний ряд бит это биты под переходник 1-2 дюйма. Общее количество их 16 бит. Вставляете сюда биту в переходник. Вы же подсоединяете уже трещотку. С комплектацией набора все. Кейс пластик. Соединяется он. Крышки соединяются пластиковыми зависами, внутри металлические ставки. Запирание на пластиковой защелке. Но сами петли здесь металлические. И сверху видите такие бляшки, металлические с надписью корода. Очень хорошо смотрится. Инструмент хорошо держится. Главное защелкивать до конца. Вес набора составляет 6 килограмм, ширина кейса 38, длина 28, высота 8 сантиметров. На верхней крышке оруда КР-4094, 94 предмета, набор инструментов сделан на Тайвань. За подписку на канал, напоминаю, за вставленный комментарий на сайте, вернее на сайте нашем YouTube, вы получаете скидку дополнительную при заказе. Спасибо, до свидания.